Добро пожаловать во вторую часть. В этой части мы перейдем к рассмотрению основных моментов Linuxа. Мы будем конфигурировать сервисы. Будем менять права файла, будем добавлять пользователей, группы, будем удалять пользователей и будем менять различные параметры. Не пугайтесь, все не так сложно, как может показаться. На самом деле все очень просто. К концу этого раздела вы все это изучите. В этом видео мы поговорим об основах работы с сетью. Если вы проходили курс для начинающих хакеров, то вы уже знакомы с огромным количеством инструментов, которые мы будем использовать в этом видео. Но в том курсе мы работали на Windows. Теперь мы рассмотрим, как работать с этими инструментами в Linux. В этом видео мы изучим основы работы с сетью. Научимся находить информацию о сети. Такую, как наш IP-адрес, DNS-сервер, шлюз и так далее. А также научимся определять, какие сервисы запущены на нашей машине. Вот совет, который вам поможет после взлома системы. После взлома Linux-сервера вам нужно выяснить, есть ли у него другие сетевые интерфейсы. И если они есть, то, как правило, это означает, что этот сервер подключен к двум различным сетям. И его можно использовать, чтобы попасть в другую сеть или другой сегмент сети. В корпоративной среде разделение сетей, в которых находится чувствительная информация и чувствительные серверы, является частой практикой. Также вам нужно знать, с какими DNS-серверами общается взломанный сервер и через какой шлюз. В этом случае вы будете лучше понимать, в какой сети находитесь. Итак, при подключении к сети нас интересует несколько моментов. Какие используются сетевые интерфейсы? Это проводная сеть? Беспроводная сеть? VPN-сеть? Какой у нас IP-адрес? Шлюз. И по какому маршруту идет наш трафик? В Linux сетевые интерфейсы называются следующим образом. Кстати, если вы не знаете, что такое сетевой интерфейс, на самом деле это то, каким способом ваш компьютер подключен к сети. И если ваш компьютер подключен к сети через сетевой кабель, то оборудование, через которое он выходит сеть, называется сетевым адаптером. У сетевого адаптера есть интерфейс с IP-адресом, если это проводная сеть, то интерфейс называется ETH0. Это справедливо, если в вашей системе всего один сетевой адаптер. Если есть и другие, то они будут называться ETH1, ETH2 и так далее. Если у вас используется беспроводная сеть, то интерфейс называется VLAN0. LO — это loopback-адрес, также известный как com или localhost. Его IP-адрес — 127.0.0.1. Loopback-адресу всегда соответствует этот IP-адрес. Если выполнить команду ping, которую вы могли видеть в курсе для начинающих хакеров, и написать ping-127.0.0.1, то у вас всегда будет ответ, потому что вы пингуете сами себя. И давайте рассмотрим, как это выглядит. Чтобы узнать свой IP-адрес на Linux, используется команда ifconfig. Как видите, тут указан мой IP-адрес 88 131. Допустим, мне нужно указать мой DNS-сервер. если вы не знаете или забыли, что такое DNS-сервер, то, пожалуйста, вернитесь к курсу для начинающих хакеров. Там мы подробно об этом говорили. Итак, чтобы узнать мой DNS-сервер, нужно выполнить NS-lookup и указать любой сайт, в данном случае google.com. И команда сообщает мне, что мой сервер, в данном случае DNS-сервер, это 192.168.88.2. И еще один способ, которым можно узнать DNS-сервер, это посмотреть содержимое файла под названием resolve.conf. И давайте выполним команду cut, которую мы уже видели, и добавим slash etc slash resolve.conf. Готово. Name сервер это наш DNS-сервер, 192.168.88.2. Чтобы найти шлюз, через который идут мои пакеты или трафик, выполняю IP Road. И в данном случае мой DNS-сервер — это мой шлюз, 192.168.88.2. И давайте это проверим с помощью команды TraceRoad. Выполняю TraceRoadHackersAcademy.com Быстро прерываю команду, нажав Ctrl-C, и как видите, шлюз, первый хоп, это 192.168.8.2 вот еще один совет, который вам поможет после взлома. Когда вы взломали сервер, вам нужно указать, какие сервисы на нем запущены, а также какие еще компьютеры или сервера общаются с этими сервисами. Это можно сделать с помощью команды NetStat. Как правило, с ней используется опция минус ntp". Минус A означает all, то есть отображает все запущенные сервисы. Минус N это адрес с цифрами. Минус C отображает TCP, то есть протокол TCP. И минус P отображает название программы, которая запустила этот сервис. Попробуйте эту команду самостоятельно. Итак, вот ваше задание. Выполните в кале команду netstat и просмотрите список запущенных сервисов. Мы уже видели, как создавать текстовые файлы и пустые файлы. Что если нам нужно сделать что-то большее? Например, нужно отредактировать файлы и добавить в них текст. Для этого мы воспользуемся инструментом под названием «Nano». В этом видео мы рассмотрим основные команды «Nano». Исторически, Nana это клон другого инструмента под названием «Pico». Оба они доступны в кале. Иногда вы можете встретить довольно старые версии систем, в которых нет Nana. Не бойтесь, если там нет Nana, то можно использовать «Pico». К тому же существуют сторонние разработчики, которые портируют Nana, «V», «Vim» и Emacs. В интернете множество обсуждений на тему, какой из этих редакторов более продвинутый, а также какой лучше использовать, а какой нет. Пусть это вас не беспокоит. Особенно, если вы новичок в Linux. Nano это самый простой редактор, но он не такой продвинутый, как vi, Vim и Emacs. В этом курсе мы не будем использовать V, Vim и Emacs, так как наша цель — максимально упростить этот курс. И для наших задач нано будет более чем достаточно. Позже, если вам будет интересно, вы можете изучить V, Vim или Emacs и выбрать, какой из них лучше. И давайте посмотрим, как работает нано. Сейчас я нахожусь в директории Documents и хочу создать файл под названием hackersacademy.txt. Для этого пишу nano, пробел hackersacademy.txt. Таким образом, у меня открывается новый файл. Обратите внимание, что сверху в заголовке указано название файла «hackersacademy.txt». В месте, где мигает курсор, можно начать вводить текст. И внизу есть несколько символов. Вот этот символ, который похож на маленькую шляпку. На моей клавиатуре это Shift 6. Само собой, его расположение зависит от клавиатуры. В Нано этот символ означает Ctrl. То есть, чтобы вызвать справку, мне нужно нажать Ctrl G. Давайте нажмем Ctrl G и откроем справку. Здесь написано, что означает этот символ. Сказано, что он соответствует клавише Ctrl. Само собой, можно пролистать вниз и вверх и прочитать весь документ, но мне это не нужно. Чтобы выйти из меню справки, можно использовать ход кей указанный слева снизу. Ctrl-X, выйти. Нажимаю Ctrl-X и возвращаюсь в Nano. И если нажать Ctrl-X еще раз, то я полностью выйду из Nano. И давайте выполним LS, чтобы отобразить содержимое моей директории. Как видите, тут нет файла hackersacademy.txt. Файл не был создан, потому что я не сохранил его. И давайте еще раз выполним nanohackersacademy.txt. И теперь напишем какой-нибудь текст. Например, Learning Kali Linux at Hackers Academy. Изучаем Kali Linux в Академии Хакеров. Обратите внимание, что внизу есть команда WriteOut. В nano это означает... Сохранить. Для этого нажимаю «Ctrl-O». И как видите, внизу появилось сообщение. Текст будет сохранен в файле «HackersAcademy.txt». Это можно изменить, но я не буду этого делать, потому что хочу сохранить текст в этот файл. Нажимаю «Enter». И как видите, появилось новое сообщение Wrote one line. Записана одна строка. Теперь нажимаю Ctrl-X, чтобы выйти. И давайте выполним Ls. Как видите, файл был создан. Чтобы проверить его содержимое, выполняю cat.hackersacademy.txt. И как видите, перед нами строка, которую я только что сохранил в файл. Давайте допишем в этот файл что-нибудь еще. Добавляю еще одну строчку. I'm going to delete this line. Я удалю эту строку. Чтобы удалить всю строчку в Нано, можно нажать Ctrl-T, то есть вырезать. Как вырезать и вставить. В Нано можно использовать еще один трюк, чтобы удалить всю строку. Само собой, если мне нужно вставить строку обратно, то это можно сделать, нажав Ctrl-U. Допустим, у меня тут много текста, и мне нужно найти в нем какие-то слова. Для этого используется Ctrl-W. Как видите, внизу появился поиск. Тут я могу ввести слово, которое я хочу найти. И допустим, я ищу слово «Кали». Нажимаю Enter, и как видите, курсор перепрыгнул на слово «Кали». И давайте еще что-нибудь поищем. Нажимаю Ctrl-W и пишу «Line». Как видите, курсор перепрыгнул на слово «Line». Отлично. Нажимаю Ctrl-X, чтобы выйти. И так как я внес изменения, меня спрашивают, хочу ли я сохранить этот файл. И если я выберу нет, то изменения не будут сохранены. И я не хочу их сохранять. И нажимаю End. Нажимаю Enter. Выполняю Cut, чтобы посмотреть содержимое файла. И как видите, оно не изменилось, потому что я не сохранил изменения. И давайте снова откроем файл и добавим еще одну строку. Call Course от Hackers Academy is the best. Курс пока Linux от Академии хакеров самый лучший. I'm starting to love Linux. Я начинаю любить Linux. И давайте снова поищем слова. Меня интересует слово Linux. А в этом тексте оно упоминается несколько раз. Нажимаю Ctrl-W и пишу Linux. И курсор переходит к слову Linux. Если хочется перейти к следующему упоминанию этого же слова то нужно нажать Alt W. Таким образом, я перехожу к следующему слову, затем к следующему и к следующему. И, допустим, я решил выйти. Нажимаю Ctrl X, а затем я передумал. Допустим, я хочу добавить еще текста. Что же делать? Нажимаю Ctrl C, чтобы отменить команду выхода. И давайте еще что-нибудь допишем. I'm starting to love Nana too. Я тоже начинаю любить Nano. Теперь снова нажимаю Ctrl-X, и меня спрашивают, хочу ли я сохранить изменения. Я говорю «Да». И нажимаю Enter. И давайте посмотрим содержимое файла с помощью CAD. Готово. В этом видео мы рассмотрим базовую конфигурацию сервера. Мы узнаем, как запускать и останавливать сервисы, в том числе SSH и Apache. А также мы научимся скачивать и загружать файлы с помощью этих сервисов. Вам, возможно, интересно, что такое SSH и Apache. Если вы не знаете, что такое сервисы и серверы, то, пожалуйста, вернитесь в курс для начинающих хакеров. В нем мы разбирались с тем, что означают эти термины. Что такое сервис и сервер FTP. И в чем разница между всеми этими терминами? SSH означает безопасный shell. Мы уже видели, что такое shell на примере нашего терминала. Безопасный Shell используется для удаленной авторизации в другую Linux-систему. Если вы далеко от машины, которая находится в сети или в интернете, и хотите на ней авторизироваться, то можно использовать SSH или безопасный Shell, чтобы получить доступ к командной строке этой системы. У вас будет полное ощущение, словно вы сидите за этой машиной. Вы сможете выполнять все команды, взаимодействовать с системой и делать все, что угодно. Apache — это веб-сервер. В курсе для начинающих хакеров мы рассмотрели, как превратить нашу систему на Windows веб-сервер, на котором можно размещать веб-страницы. Apache — это аналог веб-сервера под Windows, но для Linux. Конечно, существует версия Apache для Windows, но, как правило, Apache используется в Linux. И я полагаю, что вы уже знаете, что такое веб-сервер. Если нет, то, пожалуйста, вернитесь в курс для начинающих хакеров. Теперь, когда мы знаем, что это за сервисы и для чего они нужны, вот совет, который вам поможет после взлома сервера. Практически во всех случаях после взлома сервера вам нужно будет скачивать или загружать файлы на или со взломанного сервера. В предыдущих видео мы упоминали инструменты Nessus и Nmap. Возможно, вы взломаете сервер, на котором нет этих программ. И вам нужно будет использовать взломанный хост для сканирования других сетей, в которых он может находиться. Что же делать? Нужно загрузить эти инструменты с вашей машины на кале на взломанный хост. Это делается или с помощью SSH, если быть точнее, с помощью SCP, безопасного копирования, или с помощью Apache. При этом ваша машина на Kali должна стать веб-сервером, а затем нужно скачать необходимые файлы с Kali на взломанную машину. SSH используется для авторизации в удаленной системе без необходимости повторного взлома. Допустим, у вас получилось взломать Linux систему и получить учетные данные пользователей. Теперь у вас есть учетные данные для авторизации, если запущен сервис SSH. Вам не нужно каждый раз снова взламывать систему. Например, мы уже видели, как использовать метасплойд, чтобы получить доступ к шелу некоторых систем. Если у вас есть учетные данные от этой системы, и на ней работает сервис SSH, то вы сможете авторизироваться в этой системе в любой момент, без необходимости снова запускать метасплойд и взламывать систему. Как я и сказал, Apache — это веб-сервер. Если у вас нет учетных данных, и вы смогли взломать систему с помощью Metasploit, то через Shell взломанной системы вы сможете загрузить на эту систему файлы с Кали. Далее мы рассмотрим, как это реализовать на практике. Давайте для начала я покажу вам, как превратить Kali в веб-сервер. Для этого в Kali нужно активировать веб-сервис, и пользователь, который подключится к моей машине на Kali, увидит веб-сайт. И давайте откроем браузер в Кале и попробуем подключиться к локал-хосту. Как вы помните, локал-хост — это моя локальная машина. Как видите, при попытке подключения ничего не происходит. И если помните, IP-адрес локал-хоста — это 127.0.0.1. Помните лупбек-адрес, о котором мы говорили ранее? Это он и есть. То есть, когда я подключаюсь к этому IP-адресу, я пытаюсь подключиться к своей локальной машине. И ничего не происходит, потому что в данный момент у меня не запущены никакие веб-сервисы. Давайте это изменим. Запускаю сервис Apache с помощью команды сервис. Выполняю сервис apache2 start. Если теперь обновить страницу в браузере, то появится стандартная страница Apache. Это означает, что моя машина на Кали теперь является веб-сервером. И если кто-нибудь введет IP-адрес моей машины на кале в браузере, то он увидит веб-страницу, которая размещена на моем сервере. И давайте создадим файл, который может скачать кто угодно. По умолчанию в кале файлы, которые находятся в вашем сервере, расположены в директории «slash war slash www slash html». Все, что я создам в этой директории, будет находиться в открытом доступе. Кстати, файл индекс.html — это страница, которую мы сейчас видим. Это стандартная страница в Debian. Я воспользуюсь командой «Эхо», чтобы создать простой файл. Эта команда отображает текст, который я ввожу в терминале. Однако я воспользуюсь определенной техникой, чтобы перенаправить этот текст в файл. Добавляю знак «Больше» и файл под названием download.me. И теперь команда echo добавить текст, который я написал, в файл download.me. Позже в курсе я расскажу о перенаправлении команд. И давайте попробуем открыть файл me. Как видите, это сработало. Давайте еще раз проверим. Тут запущено Windows. Копирую IP-адрес машины на 192, 168, 88 131. и вставляю его в адресную строку браузера на Windows. Как видите, у меня есть доступ к стандартной странице Apache Debian. Дописываю «slash download me», и вот этот файл. То есть, теперь Кали является веб-сервером, на который может зайти любой, у кого есть IP-адрес моей машины на Kali. И давайте я покажу, как это сделать в Linux. Это отдельная машина на Linux. И допустим, я взломал эту машину и хочу загрузить на нее файл. Например, Keylogger. Keylogger — это ПО, которое записывает все нажатия на клавиши. И если, например, администратор авторизируется на этой машине, то я смогу увидеть его имя пользователя, пароль. E-mail, на который он пытается зайти, и так далее, и тому подобное. Конечно, во время тестирования на проникновение так никто не делает. Бывают очень редкие случаи, когда нужно так делать. Но для этого вам обязательно необходимо сначала получить разрешение от вашего клиента. Я показываю такой пример, чтобы это было нагляднее. В этой Linux-системе я воспользуюсь инструментом под названием DoubleGet. По умолчанию этот инструмент есть на большинстве Linux систем. Он используется для передачи данных по протоколам HTTP, HTTPS и FTP. И если вы не знаете, что такое HTTP и HTTPS, пожалуйста, пройдите курс по основам веб-приложений. Итак, мне нужно указать протокол. В данном случае это HTTP, двоеточие, слэш, слэш. А затем указать IP-адрес сервера на кали. 192 168 88 131. /download me. Нажимаю Enter. И как видите, файл скачался. Другими словами, я могу загрузить файл с Кали на удаленную linux систему Его содержимое можно проверить с помощью команды CAT. Если вы используете Калия 2018 года, то заметите, что файлы конфигурации выглядят немного иначе. В них больше цветов, и перед строчками есть символ решетки. В файлах конфигурации символ решетки означает, что это комментарий. Другими словами, строка, которая идет после символа решетки, не влияет на конфигурацию. Это просто комментарий. Система пропустит эту строку и не будет считать ее строкой конфигурации. Поэтому, если мы хотим изменить и использовать строку, то сначала нужно удалить решетку. И давайте рассмотрим пример с сервисом SSH. По умолчанию, SSH не позволяет вам авторизироваться как root пользователь И если я выполню SSH Localhost, то есть попробую подключиться к самому себе через SSH, то мы увидим ошибку подключения, потому что SSH-сервис не запущен. Запускаю SSH-сервис, принимаю ключ и пишу пароль от рута. И как видите, у меня возникла ошибка. Permission Denied. Отказано в доступе. Потому что я не могу авторизироваться как root-пользователь через SSH-сервис. Считается, что это небезопасно. Поэтому по умолчанию нельзя авторизироваться через SSH как root-пользователь. Сейчас мы просто тестируем. Поэтому я хочу изменить этот параметр. Я хочу авторизироваться с правами root через SSH. Для этого мне нужно изменить конфигурацию SSH-сервиса. И давайте откроем файл конфигурации SSH с помощью Nano. Как видите, в верхней части есть решетки. Все строчки, которые идут после решетки и выделенные зеленым, это комментарии. Поэтому при запуске или во время работы SSH не будет учитывать ни одну из них. И чтобы разрешить авторизацию с root-правами, мне нужно спуститься вниз и найти строку permit Root Login. Для начала удаляю решетку. И как видите, цвет строки изменился. Это означает, что это больше не комментарий. Это активная строка конфигурации. Теперь изменяю Prohibited Password на Yes. И теперь я могу авторизироваться через SSH-сервис с root-правами. Сохраняю и выхожу. И перезапускаю SSH-сервис. Снова выполняю SSH localhost, указываю пароль. И, как видите, я смог авторизироваться. Теперь выполняю exit, чтобы вернуться в свой оригинальный shell. Как видите, функционал остался практически без изменений. И я изменил только одну строку. Единственное отличие заключается в том, что нужно было удалить решетку. На этом все. Давайте перейдем к следующему видео. Теперь давайте рассмотрим, как использовать SSH. Для начала я хочу изменить стандартные ключи SSH, которые есть в КАЛИ. Не беспокойтесь о шифровании, ключах и прочем. Сейчас вам нужно знать только то, что эти ключи позволяют пройти SSH-авторизацию. Когда вы превращаете машину на КАЛИ в SSH-сервер, эти ключи нужны для авторизации пользователей. Как правило, они находятся в директории «slash ssh». Как видите, тут есть несколько сгенерированных ключей, которые идут вместе с Кали. Итак, я создам директорию под названием Default Keys. И перемещу в нее все стандартные ключи. Чтобы переместить все ключи, я воспользуюсь символом звездочки, который мы видели ранее. Теперь я хочу сгенерировать новые ключи. Для этого использую команду dpkg reconfigure и указываю название сервиса, то есть OpenSSH сервер. Нужно немного подождать, пока сгенерируются новые ключи. И давайте еще раз посмотрим на содержимое директории. И как видите, тут появились новые ключи. Это стандартная процедура, которая делается один раз. Это не нужно делать каждый раз, когда вам нужен SSH. Это делается всего один раз после установки Kali. Итак, по умолчанию, в Kali и других Linux-системах нельзя удаленно авторизироваться на сервере SSH с root-правами. Причина в том, как я говорил ранее, что после SSH-авторизации у пользователя есть полный доступ к Shell, и он может делать все, что захочет, особенно если это root-пользователь. У root-пользователя есть полный контроль над системой, и это может быть очень опасно, поэтому по умолчанию нельзя пройти SSH-авторизацию с root-правами. И сейчас я хочу это изменить. Я хочу удаленно авторизироваться на своей машине на кале с root-правами. Для этого мне нужно изменить файл конфигурации. Этот файл конфигурации называется sshd.config. Для редактирования я воспользуюсь nano, и меня интересует слово permit. Как помните, мы искали слово Nano с помощью Ctrl-W. Пишу в строке поиска Permit. Таким образом, я перешел к строке, которую хочу отредактировать: permit root login, Prohibit password. Сейчас я не могу удаленно авторизироваться с root правами. Заменяю Prohibit password на Yes. Нажимаю Ctrl-X и выбираю Yes, чтобы сохранить изменения. После изменения конфигурации нужно перезапустить сервис. Для этого выполняю сервис SSH RESTART. И давайте еще раз проверим мой IP-адрес. Я буду использовать его для удаленного подключения с другой машины к машине на кали. И давайте начнем с Windows. На Windows существует множество инструментов для удаленной SSH-авторизации. Самый распространенный, и мой любимый называется PUTTY. Это очень простой инструмент. Нужно указать имя сервера или IP-адрес. В данном случае 192, 168, 88, 131. И кликнуть Connect. Теперь Пати сообщает нам, что не знает этих ключей сервера и спрашивает, доверяем ли мы им. Само собой я доверяю этому ключу, потому что я подключаюсь к моей машине на Кали. Поэтому отвечаю да. Указываю имя пользователя и пароль. И все готово. Теперь у меня есть доступ к шелу Кали, с машины на Windows. И теперь я делаю все то же самое, что я делаю в терминале Cali. И Если выполнить ifconfig, чтобы проверить, что я подключился к этой машине, то, как видите, тут указан IP-адрес машины на Кали. Кстати, это очень удобный способ работать в Кали с машины на Windows. При этом вам не нужно будет постоянно переключаться между виртуальными машинами. Особенно если у вас работает несколько виртуальных машин на Кали. Помните, ранее я говорил, что SSH также используется для копирования и передачи файлов. Если точнее, для этого используется протокол SCP, безопасное копирование. Для передачи файлов с Windows-системой я предпочитаю использовать инструмент WinSCP. Его также просто использовать, как и пати, запуская программу. Указываю IP-адрес Кали. Проверяю, что используется порт 22. Это стандартный порт SSH. Указываю имя пользователя, пароль и кликаю «Логин». Меня также спрашивают, доверяю ли я этому ключу. Я говорю «Да». И открывается графический менеджер файлов с машины на кале. Как видите, все это — директории машины на кале. Теперь я могу передавать файлы между машинами на Windows и Linux. Копировать, изменять, удалять файлы и так далее. И давайте посмотрим, как это выглядит в Linux-системе. Обратите внимание на IP-адрес Linux-системы, в которой я сейчас нахожусь. 192 -168 88 135 Я использую SSH для удаленного подключения к машине на Кале. Для этого выполняю команду SSH 192-168-88-131. Это IP-адрес машины на кали. Меня снова спрашивают, доверяю ли я этому ключу. Я отвечаю, да. По умолчанию, когда вы пишете SSH и указываете IP-адрес, не указывая учетные данные, SSH пытается авторизироваться с root-правами. И если вам не нужна авторизация с root-правами, то нужно указать имя пользователя. Итак, указываю root-пароль. И теперь я удаленно авторизирован в Kali. И давайте выполним команду ifconfig. И как видите, это IP-адрес машины на Kali. Сейчас я работаю в ней, а не в своей машине на Linux. И чтобы закрыть ssh Shell, нужно выполнить команду exit. И я возвращаюсь в удаленную Linux-систему. И если вам нужно сделать наоборот, допустим, вы взломали Linux-сервер, и у вас есть его учетные данные, то вы делаете то же самое, но меняете IP-адрес. Чтобы подключиться к взломанному Linux-серверу с Kali, нужно сделать наоборот, то есть выполнить ту же команду, но уже в Kali. Итак, нужно открыть терминал в Kali, написать SSH и указать IP-адрес взломанной машины. Помните, что если вы не указываете имя пользователя, то по умолчанию SSH пытается авторизироваться под рутом. Если вы не хотите авторизироваться под рутом, например, вы взломали аккаунт пользователя James, то чтобы авторизироваться как Джеймс, вам необходимо указать это имя пользователя в команде SSH. Итак, вот задание. Узнайте IP-адрес вашей машины на Кали и IP-адрес машины на Windows. Проверьте, они должны находиться в одном диапазоне, и проверьте, чтобы они могли подключиться друг к другу. Выполните команду ping с машины на Windows до Kali, и проверьте, получен ли ответ. Затем сделайте то же самое с Kali до Windows. Затем запустите в Kali SSH и Apache. Выполните команду netstat, которую мы видели ранее, и сравните результат этой команды после запуска SSH и Apache с предыдущим результатом netstat, который у вас был в предыдущем видео. Затем разберитесь, как копировать файлы с помощью команды scp в кале. Мы видели графический инструмент WinSCP на Windows, однако я не показывал вам, как использовать scp в Linux. Попробуйте самостоятельно с этим разобраться, а затем переходите к следующему видео. Как и в любой другой операционной системе, в Linux можно добавлять, удалять и изменять пользователей и группы. В этом видео мы рассмотрим, как работают пользователи и группы. Как посмотреть, какие пользователи и группы есть в системе. Как создавать, изменять и удалять пользователей и группы. А затем мы рассмотрим, как работают права. Какие права есть у каждого пользователя и групп. Как их посмотреть и изменить. Вот совет, который вам поможет после взлома системы. После взлома Linux сервера вам нужно узнать, под каким пользователем вы оказались в системе. Являетесь ли вы root-пользователем или пользователем с низкими привилегиями. Если вы root-пользователь, отлично. Если вы обычный пользователь, то вам нужно повысить ваши права. Нужно получить root-права. Итак, вам нужно узнать, кто вы и к какой группе принадлежите. Также вам нужно узнать, какие еще пользователи есть в системе. После того, как вы это узнаете, вы сможете подобрать пароли остальных пользователей. Также вам нужно узнать, каким группам принадлежат эти пользователи. В Linux у каждого пользователя есть ID. У root пользователя ID 0. При создании новых пользователей их ID начинается с 1000. То есть, у первого созданного пользователя будет ID 1000, у второго ID будет 1001, и так далее. Все пользователи состоят в группах. По умолчанию, при создании нового пользователя, он состоит в группе с таким же именем, как и у самого этого пользователя. Например, если я создам пользователя Tom, то вместе с ним будет автоматически создана группа Том, которой он будет состоять. Конечно, это можно изменить, и далее мы рассмотрим, как это сделать. Итак, я нахожусь в Linux-системе. Как узнать, кто я? Я root-пользователь или нет? Для этого используется простая команда. CoMay? Кто я? Как видите, я root-пользователь. Отлично. Сейчас я хочу узнать, кто еще авторизирован в моей системе и что они делают. Для этого используется команда W. Просто буква W. И как видите, в колонке User есть пользователь Root, подключенный через 0. Это видно в колонке From. 0 — это Shell. То есть тут есть пользователь Postgres, авторизированный с адреса 192.168.88.1. И похоже, он использует Nano и пытается отредактировать файл db.config. Postgres — это тип базы данных. Возможно, пользователь подключен к базе данных и пытается изменить этот файл конфигурации. Как узнать, какие еще пользователи есть в системе? Для этого можно заглянуть в файл Password. Выполняю команду cat etc password. И как видите, тут находятся все пользователи, которые есть в системе. Многие из них существуют по умолчанию. Вот пользователь Postgres, которого мы только что видели. Обратите внимание, на Bing баш в конце. Это означает, что этот пользователь может удаленно подключаться к моей системе через Shell. Как видите, у следующего пользователя, DNS Mask, указано Bin false. Этот пользователь не может удаленно подключаться к моей машине. У любого пользователя, который может подключиться к моей машине, будет написано «BinBush». На самом деле, я подключен к моей машине через пати. И, как видите, я открыл нано через удаленный shell. И давайте закроем нано и выполним «Who Как видите, я сейчас нахожусь в системе под пользователем Postgres. Это я был тем пользователем, которого мы видели после выполнения команды W. И давайте я это уберу. Обратите внимание, что у большинства этих пользователей идет slash-bin slash false. Практически никто из них не может получить доступ к шеллу системы. Конечно, у род пользователя есть такой доступ. Отлично. Очищаю экран. Вот дополнительная информация, которую мы будем использовать в более продвинутых курсах. Как посмотреть зашифрованные пароли этих пользователей? Обычно они хранятся в файле ETC-Shadow, который может посмотреть только root-пользователь. Выполняю кат, чтобы открыть этот файл. Вот этот непонятный текст — это зашифрованный пароль пользователя Postgres. Вот пароль пользователя Pulse. Это хэши паролей. В более продвинутых курсах мы рассмотрим, как получить эти хэши, и мы попробуем их взломать, чтобы узнать пароли пользователей в системе. Итак, я рассказал, как узнать, какой вы пользователь, и какие еще пользователи подключены к вашей системе. Попробуйте самостоятельно узнать информацию о группах. Чтобы узнать, какой группе вы принадлежите, используется команда ID, или команда Groups и имя пользователя. Например, если мне нужно узнать, какой группе принадлежит Том, пишу Groups Tom. Это такая же команда, как ID, но выдает немного другой результат. Чтобы посмотреть список групп на этой машине, используется команда CAD-ETC-Group. Попробуйте эти команды самостоятельно, а затем мы можем переходить к добавлению и удалению пользователей игроп. Итак, если вы готовы продолжать, то вот как можно добавлять пользователей в систему. Существует два способа добавления пользователей. С помощью команд AdUser и «User Add. Команда Aduser создает нового пользователя и его домашнюю директорию. Команда «User Add создает нового пользователя, но не создает его домашнюю директорию. И давайте посмотрим, как это работает. Выполняю «Add User Tom». Как видите, тут написано «Добавление нового пользователя Tom и новой группы Tom. Помните, о чем мы говорили? При создании нового пользователя, по умолчанию создается и группа с таким же именем, как имя пользователя. Также эта команда автоматически создала домашнюю директорию Тома. //home//tom Меня просят ввести пароль, ввожу его, а также дополнительную информацию. Эти поля можно оставить пустыми. Выбираю «Yes» и нажимаю «Enter». Теперь добавляю еще одного пользователя с помощью команды «Add User». Допустим, его буду звать «Fluff». Делаю все то же самое. Указываю пароль. Enter, Enter, Enter и «Yes». И давайте добавим последнего пользователя. Но уже с помощью команды «User Add». И вы увидите разницу. Выполняю юзер от Nibbles. И если вам интересно, кто это, то это персонаж из мультфильма «Том и Джерри». Обратите внимание, что ничего не произошло, и результат этой команды сильно отличается. Не было создано директории Home. Меня не просили указать пароль. Я просто создал нового пользователя. И давайте посмотрим, что произошло. Я переключусь на пользователя Том с помощью команды Su. Выполняю Su, Tom. И как видите, в консоли теперь tom вместо root. И давайте перейдем в домашнюю директорию с помощью команды cd, а затем выполним pwd. И как видите, сейчас я работаю в директории slash home slash tom. И это логично, потому что команда adduser автоматически создала директорию slash home slash tom. Давайте выполним ls slash home. И как видите, тут всего две домашние директории, fluff и tom. Но нет домашней директории Nibbles. Выполняю suNibbles. Обратите внимание, что сейчас консоль выглядит совсем по-другому. Давайте выполним CD, чтобы перейти в директорию Home. Как видите, это невозможно. Директория Home Nibbles не существует. Выполняю Exit, чтобы выйти из консоли этого пользователя. Затем пишу Exit еще раз и возвращаюсь к root пользователю. Теперь вы знаете, чем отличаются команды UserAdd и AddUser. И давайте проверим, что пользователи были созданы. Выполняю cut etc password. И вот эти пользователи. Tom, Fluff и Nibbles. Обратите внимание на ID пользователей игру. Помните, мы говорили, что новые пользователи создаются с ID 1000, 1001, 1002 и так далее. У каждого из них есть BIN-баш. То есть они могут удаленно авторизироваться на машине. Как и в случае с созданием пользователей, есть два способа удаления пользователей. Это команда UserDel и DellUser. Как вы могли догадаться, UserDel удаляет только пользователя. Удаляем Nibbles. И если мне нужно удалить пользователя и его домашнюю директорию, то выполняю DellUserTom. Однако в команде DellUser мне нужно уточнить, что я также хочу удалить его домашнюю директорию. Поэтому пишу //remove home пробел tom. Готово. Готово. Теперь я удалил и пользователя, и его домашнюю директорию. Давайте выполним ls //home. Тут больше нет директории пользователя tom. Давайте это проверим с помощью команды cat etc password. Как видите, остался только флав. Попробуйте самостоятельно выполнить следующие команды, чтобы добавить и удалить группы. Создайте новую группу под названием Cats, выполнив Add Group Cats. И если вы удалили пользователя Tom, создайте его заново и измените его группу на Cats. Как вы помните, при создании пользователь Tom будет принадлежать группе Tom. Измените принадлежность пользователя Tom к группе Cats. Для этого выполните команду UserMode-G CatsTom. После этого группа Tom будет пустой, и ее можно будет удалить с помощью команды Dell Group Tom. И после этого вы можете переходить к следующему видео.